Большое спасибо компании «Землечист» и лично прорабу Виталию, которые очень оперативно в срок сделали э, абсолютно ровную поверхность для застройки дома. Здесь были курганы, здесь были камни. Все как просило, все было сделано изумительно. А главное, оперативно, несмотря на то, что мной были поставлены достаточно жесткие сроки. Спасибо большое.